Привет! Немножко с опозданием прогноз на март. У нас в этом месяце сигнификатор «семерка кубков». Семерка кубков не самая, конечно, любимая карта, потому что она непонятна, потому что семерка кубков несет в себе очень много иллюзий, как позитивных, так и негативных, поэтому можно будет в этом месте интерпретировать события и в позитивном ключе, и переоценивая свои возможности и силы, но также и в негативном, недооценивать эти возможности и силы. То есть у нас будет некий такой сбой ориентиров, и выпали на другие сферы жизни очень много, почти все старшие арканы. То есть месяц может быть очень внезапно таким трансформирующим, хотя февраль у нас тоже такой был не Неплохой в этом аспекте, конечно, месяц, но там было больше материальных энергий именно с точки зрения каких-то ощутимых действий, которые мы могли предпринять. То э, в марте нам нужно будет принимать какие-то внутренние решения, ряд внутренних решений, хотя, конечно, все равно у нас 20 марта весеннее равноденствие, мы входим в полные права, так скажем, материальных энергий этого года. И что касается именно материального аспекта, то здесь выпал старший аркан, это страшный суд вообще. А, страшный суд, ну, лично для меня как-то хороший. А я 20 числа не ну, дело не в этом. Старочный суд это трансформация, это переход, это такая мажорная трансформация, переход из одного состояния в другое по, с точки зрения именно материи, поэтому в этом году можно ожидать очень каких-то резких переломных моментов, и, соответственно, если вы выйдете из каких-то иллюзорных представлений о ваших возможностях, то можно, наверное, перейти на очень качественно другой уровень в плане вашего финансового состояния, финансового материального развития. Социальный аспект тоже, в общем-то, помогает, потому что здесь император, и, соответственно, Соответственно, тоже можно говорить о том, что да, если вы все вместе, так скажем, правильно все разыграете свои карты, выйдете из иллюзии еще раз, то э, в действительности можно уехать очень далеко на вот этом сочетании императора и страшного суда. Мне это представляется как обретение некого внутреннего стержня, что вы верите, что вы действительно можете это сделать. И, э, собственно, тогда вы просто переходите на этот новый уровень понимания себя в финансах, э, как-то соединяетесь, объединяетесь с этим финансовым восходящим потоком. Он все восходящий, когда у нас императоры рядом лежит. Основное, нужно понимать, что в этом месяце нам будут мешать иллюзии о самом себе, соединяться с этими потоками. Как позитивные, так и негативные. Иллюзии это не только что мы верим в какие-то фантазии, это мы не можем туда дойти, или еще что-то, ну, журавли в небе, все такое. Иллюзия о себе это тоже про негативное восприятие себя, про свои ограничения, невозможности, не веря в то, что вы можете зарабатывать, допустим, там своими навыками, талантом или еще что-то в этом роде. Это тоже иллюзия. Далее у нас вопрос отношений и здоровье. Отношения здесь десятка жезлов, поэтому иллюзии могут сюда добраться, помешать нам жить счастливо. <с> десятка жезлов это в первую очередь вопрос того, что вы можете начать видеть несуществующие проблемы в ваших отношениях или же, вернее так скажем, то, что несуществующие, вдруг внезапно весь свет мира сойдется на том, что ваш, я не знаю, партнер чавкает и вы перестали это выносить. Или что-то в этом роде, да, то есть э, ваша психика будет из пространства вытаскивать э, различные негативные чрезвычки. И раздувать их до уровня невозможности, толерантности, ну, не знаю, может так ложиться. Поэтому, прежде чем принимать какие-то серьезные решения, дайте себе время, там, попуститесь чуть-чуть, подумайте. Все может оказаться не так плохо. И у нас здоровье. Я не знаю, что это значит в данном случае. Меня, конечно, пугает дьявол, но остальные карты хорошие. Поэтому, тут либо у нас будут какие-то ограничения по здоровью, это, знаете, больше похоже на пандемию. Но я в это не верю, отказываюсь верить. Поэтому ничего не предвещает никакой пандемии, поэтому, заметьте, я думаю, она не случится. Поэтому, что я думаю, что такое дьявол в данном случае? Давайте его воспринимем так, что через секс мы сможем решить многие вопросы со здоровьем. И эта интерпретация больше подходит. В общем и целом, конечно, по дьяволу здоровье не пейте много, <свят> так скажем Потому что дьявол по здоровью ассоциируется больше с зависимостями, с различным злоупотреблением и так далее Поэтому э, я думаю, что по, по работе тоже можно злоупотреблять Так что этот месяц будет предлагать вам, видимо, работать на износ или делать еще что-то на износ Не делайте так Make love, not war Давайте на этом порешим Прекрасного вам, Марта пока-пока